такую мощную тенденцию развития идеи, что все должно быть выражено телом. А слово, так сказать, угнетается. То есть развиваются пластические искусства. Развивается искусство. Э, ну, то есть, который воздействует на слух, там, музыка, предположение, я не говорю ни в коем случае, что эти искусства, так сказать, ущербны или там какие-то, так сказать, качественно иные, но словесное творчество э, ничем не восполнимо, ничем не заменимо. Более того...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 В детстве Ой, есть очень дорогие впечатления хотя конечно я уже вырастал в то время когда зрелищ на искусство так или иначе влияли очень сильно на, на меня но и литература это было особенный вначале таинственный мир потом этот мир Необыкновенно богатый, в который я входил и открывал. Ну, тут можно очень много прич... приводить примеров. Когда-то меня поразило, там, предположим, Муму. Это, это великое произведение. Или каштанка, ну, так сказать, как будто бы речь идет о ну, собачке, что там, так сказать, судьба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 И ан крестстианкин отец Иоанн крестьянкин сказал только не назидайте вот если вы занимаетесь искусством театром вот, не надо назидать вот. то есть чтобы попало в сердце оказывается назидать не надо и вот здесь то это сотворчество это проникновение именно через